Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем обозревать большой, большой шоколадный подарок, который мне подарили. Это фирма Патрик Рошер. или как там его называется? Как он там называется, ты, я, блин, не помню. Тут коробочка пустая, короче, да? Тут была елка, я уже съела, не дотерпела, извините. Некоторые конфетки я уже начала, но от ничего. Потому что я вам их все равно покажу. Здесь несколько плиток шоколада. А, давайте посмотрим, какие плитки шоколада тут есть. А, белый шоколад. Потом Танзания 70, 75% темного шоколада. Эквадор 75% темного шоколада. Коста-Рика 70% темного шоколада. А, Сан-Томе 75% темного шоколада. Колумбия. 72% темного шоколада. Эквадор. 75% темного шоколада. Мадагаскар. 65% темного шоколада. Плитка шоколада выглядит... Сейчас я вскрою какую-нибудь. Выглядит вот так. Сами коробочки металлические. Хотела пошутить, но не придумала шутку. Шоколад очень вкусный. Прям реально вкусный там. Что-то кислее, что-то слаще, что-то более горькое. Давайте, кстати, еще посмотрим плитку белого шоколада. Вот, плитка белого шоколада выглядит вот так. Тоже очень стильно и красиво. Блин, кто-нибудь заплатил бы мне за это, за рекламу. Вот, тут, короче, тоже были конфеты, видите, да? Так, оп, открываешь, тут были конфеты. Но... Господи, зачем я такие длинные ногти отрастила? Если копнуть поглубже, если копнуть поглубже и еще глубже, то мы увидим, что вторые конфеты тут перевернуты. Че они перевернуты? Короче говоря, это полусферы. Они кисленькие. Внутри у них кисленькая начинка, очень вкусно. Далее... Далее у нас есть вот такая вот коробочка. И что в ней находится? А что в ней находится? Дед Мороз. Внутри у него орешки. Орешки миндаля обвалены в какао. И он стоит на платформе шоколадной, на которой тоже написано Патрик Рошер. А вот здесь у нас находится что? И тут у нас находится елка. Нет, это не елка, это, походу, коричневый дед. Просто коричневый дед. Он такой же, но не крашеный. Далее у нас идет еще несколько плиток шоколада. Куда столько шоколада? Гренада 65%. Я не помню, есть, говорил я или нет. Коста-Рика. Далее у нас идет что-то просто огроменное. И это нечто огроменное. Это елка. И вот такая вот у нас елка в молочном шоколаде. Это орехи грецкие, по-моему, в молочном шоколаде. Там еще апельсин и пудра сверху, имитирующая снег. и Миндаль. Захотелось на нее думать так. Чтобы все было в этой сахарной пудре. Я одну такую маленькую, как я уже говорила, съела. Она была очень вкусной, прям очень вкусной. Я думаю, эту елку, я съем в ближайшее время. Ну, в общем, я прикинула, и походу тут шоколада сто. Потому что, если зайти на сайт Патри Короше, там ну, цены в евро вот класс хороший подарок, спасибо лучше бы, правда, отдали деньгами но это как бы тоже классно я люблю шоколад Блин, если вы такой же богатый подписчик, как тот, который мне подарил шоколад, лучше отправляйте деньгами, типа, донатите там на бусте, подписывайтесь. Заходите в телеграм-канал! На этом я с вами попрощаюсь. Пойду есть елку. Всем хорошего настроения. Чтобы вам тоже дарили такие подарки. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока!